всем большой привет сегодня будем закрывать на зиму огурцы по самому простому рецепту ничего заливать переливать и стерилизовать не нужно складываем все сразу в один таз и через пять минут закручиваем быстро просто и удобно огурчики при этом получаются хрустящими и очень вкусными необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео сразу готовим маринад высыпаем в миску 100 граммов соли 250 граммов сахара 5 граммов семян горчицы, наливаем 2 литра воды, размешиваем, добавляем 3 лавровых листа и отправляем на огонь. Пока маринад будет закипать, подготавливаем огурцы. Обрезаем у них хвостики, а затем делим каждый огурчик на шайбочки толщиной 2-3 сантиметра. Хочу обратить ваше внимание, что огурцы надо предварительно замочить в холодной нехлорированной воде на 2-3 часа. Когда маринад закипит, добавляем в него 220 миллилитров 9 столового уксуса и засыпаем 3 килограмма порезанных огурцов. А теперь внимательно следим. Как только огурчики поменяют цвет, сразу выключаем огонь. Обычно на это уходит примерно 5 минут. Дальше раскладываем огурцы по стерильным банкам, при этом хорошо их уплотняем. Как стерилизовать банки и крышки, можно посмотреть в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Заливаем огурчики маринадом до самого края банок, даже чуть с горкой. Накрываем стерильными крышками, закручиваем и переворачиваем вверх дном.